Всем привет, мой первый полет на коптере смотрелся примерно так. Сейчас я расскажу тебе как не разбить свой первый коптер и научу тебя на нем летать. Полгаю и так понятно что коптер продается в городе бандитов. Приобретение коптера обойдется вам всего в 750 скраба. Затем он появится на взлетной площадке. А теперь я расскажу как на нем летать. Для начала просто сядьте в коптер и не двигайте мышкой до момента взлета. Чтобы слететь, нажмите W. Таким образом, вы разгоняете лопасти и коптер поднимается. Я сказал не двигать мышку, дабы коптер не повалило в сторону, ибо наклон производится с помощью мыши. После взлета выровняйте коптер, потянув мышку в противоположную сторону. Уже сейчас можно научиться поворачивать. Делать это можно с помощью клавиш A а и D. Советую действовать медленно и осторожно, так как можно наклониться слишком сильно и уронить судно. А также не забывайте выравнивать коптер после каждого маневра, ибо резкий разворот приведет крушению. Чтобы лететь не неторопливо потяните мышку от себя. Не забывайте при этом удерживать клавишу W, дабы не лишиться высоты. С помощью мыши можно наклоняться направо или налево, но используйте это только для выравнивания. И не перебарщивайте с наклоном коптера, так как у коптера есть размах, и остановиться будет достаточно трудно. Также коптер может потерять высоту. Можно лететь и назад, потянув мышку на себя. Вдобавок, на коптере можно ехать как будто на машине. Весьма удобно, если нужно запарковаться в гараж. Всего-то необходимо приземлить коптер, Утратить высоту с помощью клавиш S. И на время езды на колесах удерживать клавишу Ctrl. Управление происходит с помощью следующих клавиш. W, чтобы ехать вперед. S, дабы катиться назад. И AD, чтобы поворачивать в разные стороны. Посадка, кстати, дело нелегкая, Поэтому я пошел покупать новый коптер. А вы не забудьте подписаться и оставить комментарий.